Ух ты, и снова я. Александр Криволак, печенья. Ребят, смотри, какая лилия красивая. Смотри. Просто красавица. Красавица, лилия красавица. Светленькая. С розовыми полосочками. Красиво. Ближе. Ну все. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривова. Печенеки. Пока-пока.